25-я десантная штурмовая бригада была взята в плен в Краснополе в ходе наступления российских войск на Славянск. В не смогли оказать никакого сопротивления и сдались без боя. Стрелять учили. В Кире. Виртуальный Кир там был. Что... на компьютерах играл, что стрелять виртуальные игры. Так самое мы в Кире стреляли. Здесь ну, относится хорошо. И плохого я здесь ничего не могу сказать, потому что ну, к нам отнеслись хорошо. Не так, как наше правительство к нам относится. Мы стояли на позициях, у нас два дня мы не ели, не пили, вообще ничего. Это подразделение формировалось постоянно из новых людей, потому что потери были очень большие у нас. Поэтому там называть... Конкретно от тех людей, которые в данный момент там находятся десантниками, это ромко сказано. Это не профессиональные военные, это мобилизованные люди. Обучали иностранные специалисты, молодых военных, профессиональных, контрактных. А те уже в свою очередь обучали остальных, и так по цепочке это происходило. Я не доучился. То есть и навыках в каких-то определенных, чтобы... Руководствоваться людьми, давать какие-то приказы, как-то куда-то продвигать или что-то вообще обдумывать, особенно со своим состоянием психологическим, это немножко тяжело было бы. И оно так и явилось, что это было тяжело, и я не смог с этим всем справляться. Если ты понимаешь, что вот есть целая Украина и, допустим, Донецк и Луганск уже с русскими паспортами, образно говоря, флагами уже вот эти, допустим, 8 лет, так это зачем вы их держите? Но им не нужна Украина, отпустите их.